сейчас я покажу как делаю розу из атласной ленты шириной 5 сантиметров для того чтобы розочка была пышной и объемной необходимо взять ленту длиной не менее 80 сантиметров на ладонь левой руки нужно положить ленточку лицевой стороной вверх теперь верхний уголок ленты мы сгибаем в правую сторону до основания ленты под углом 45 градусов и начинаем закручивать ленту в тугой стерженек это будет середина нашей розочки скрутив примерно 4 или 5 сантиметров ленточки мы получаем вот такую сердцевинку и в это время нужно обязательно ее прошить нитками в самом основании для того чтобы сердцевинка не раскрутилась. Серцевинка готова. Теперь большой палец правой руки я подвожу под ленту, а четыре пальчика я кладу сверху. И загибаю ленточку от себя, тоже под 45 градусов. И начинаю аккуратно создавать первый лепесточек, обкручивая лентой наш стерженек. Вот я обкрутила и иголочкой... Также закрепляю основание нашей розочки. Буквально два стежочка для того, чтобы прихватить лепесточек. такому же принципу скручиваются все остальные лепестки нашей розы каждый раз пришивая основание лепесточков внизу розочки Иногда я пришиваю лепестки не сразу, а скрутив практически всю розочку, оставляя только краешек ленты для последнего лепестка. Для этого я переворачиваю розочку вниз цветочком, аккуратно удерживаю ее пальцами и иголочкой, прихватывая соседние края лепесточков, прошиваю с внутренней стороны по кругу шов называется назад иголку так он будет крепче держать наши лепесточки Последний лепесточек у розы я подворачиваю не наружу, а вовнутрь. Этим самым прячется обрезанный край розочки. Не розочки, И только после а этого Я окончательно подшиваю последний лепесточек с изнаночной стороны цветка несколькими аккуратными стежками. Вот такая розочка у меня получилась. С изнаночной стороны остался вот такой хвостик. Его можно оставить как есть. Можно его обрезать. Но я не люблю обрезать, потому что иначе портится сама ленточка и может распуститься шов, которым я сшивала краешек. Мне больше нравится спрятать вот этот краешек в подходящую щелочку между лепестками вот я нахожу щелочку сейчас я посмотрю где она более удобная наверное вот здесь наклоняю подсовываю в эту щелочку прячу и аккуратно зашиваю это место ниткой и таким образом изнаночная сторона всегда получается. Очень аккуратный. Получилась вот такая розочка.